Не нужно кланяться. Вернее. Почему не нужно? Скажи, пожалуйста, если человек... Своего ЧСВ. Своего ЧСВ на моего ЭКХ. Подожди. На самом деле не смешно. Допустим, ну, я допустим, ты, короче, намекаешь, что у меня низкая IQ, хорошо. Но... В чем измеряется высота IQ? Она должна измеряться в метрах, ну, как бы, в километрах, в метрах, б, сантиметрах. в сантиметрах. Нашей реальности, они.. Они в цифре, блядь, величине IQ, разве нет? То есть высота моего ЧСВ, допустим. Короче, ты... А, ты слово высота просто не указал, поэтому вышло как-то хуево. Ты, ты, ты написал, прыгнет с твоего ЧСВ на твоё IQ. Ты должен написать, с высоты твоего ЧСВ. Там было бы более, ну, смешно. Так как это теперь получается, в чем высота измеряется. И в итоге я перестал смеяться. Но ты ну, вот. Ты почти все сделал хорошо. Хотя все равно непонятно, в чем IQ тогда измеряется, блядь. Ну, высо высота IQ, почему она должна быть соответствовать цифре. допустим, у меня IQ 10. Так может у меня 10 километров высота этого IQ? Раз, ну чё? <сélок> <сélок> Почему бы и нет?